Вот такая коробочка пришла мне. Заказывал несколько дней назад. Мы уже доставили курьером. Мои есть такая фирма. Сейчас я ее открою. О, как бы там не порезали. еще. Там костюмы детские. Так, сейчас Так, что внутри? Внутри бланк возврата тут какой-то. Словие продажи товара какой-то буклет дарим 600 рублей при покупке от 4000 так, ну, короче это нас меньше интересует открываем первый. у нас такой костюм так, костюм мушкетера должен быть шпага тут открывается упакован хорошо крылья так, такая алюминиевая шпага почему я начал с шпаги не знаю почему то не пишет голову начать с шпаги и так И главное, что повредить нельзя. Видите, там Ну, за... посмотри на саблю на, на шпагу, посмотри, на шпагу наконец. Наконец, видишь, то, что нельзя повредить друг другу. Конечно, приключательный, здесь на такая клепка, чтобы никого не поранить. Она гнется. Здесь все красиво и аккуратно сделано. В принципе, шпага нормальная. А дальше что мы имеем? Дальше у нас шляпа вот такая вот она. Шляпа, кстати, сделана очень с пером, красивая шляпа такая. Немножко напоминалась, но ну, я думаю, так и должно быть. Кстати, на себя одел, держится очень хорошо на голове. Тут как хранить Вписание Также у нас сам плащ. О, кстати, тут штаны есть. Такая написана пуговка, сказочная мастерская, товарищ костюмах. Вот такая накидка с крестом. Ну и штаны. Это первый костюм. Это костюм маленького ребенка. Ну вот тут в принципе то же самое. Шпага. Пака, как я заметил, неплохая по безопасности. Ну, я думаю, что она не сломается. Опять же, накидка красная. Э, ничем не пахнет. Берём для обычных китайских товаров нюхать. Посмотрим, как прошито. Здесь, наверное, не будет видно, но прошита очень замечательно. что два слоя прошивки сколько я тут вижу я понимаю в этом ну, обойма здесь как это называется тоже очень хорошо сделано Короче, товар качественный ни встал, ни встал ну, ни встал, ни. тоже, как обычно. Ну, кстати мне материал нравится материал никак вот даже здесь вот зауженные. Материал как будто не один раз на карнавал сходить, а гулять. Шляпа. Здесь шляпа немножко побольше, красное перо. В принципе, вот такой вот набор. Я рекомендую. Вот так это выглядит на детях. Шапку день. Или как это называется? Вот, в принципе, довольно приличные костюмы. Вам нравится? Да. Вот, рекомендую. Ссылка будет на них в описании. Да, выложить сегодня-завтра.